Приветствую вас, друзья! С вами Виталий. И сегодня небольшой видеоролик запишем на популярную тему почему американский менталитет, принимает такое положение, носят люди обувь в своих домах. Ответ будет очень простой и короткий, надеюсь, емкий. И вам будет это интересно знать. Два-три аспекта, скажем тогда. Первый аспект в детском садике в американском, обычно частный детский садик, дети постоянно носят обувь. И более того, они спят в этой обуви во время дневного отдыха. И соответственно, если в детском возрасте у вас вырабатывается такой, привычка такая привычка, то соответственно и в подростковом возрасте, и далее вы дома у себя находитесь в обуви, и в кровати в обуви находитесь, и даже спите в обуви, да, такая, э, у них существует порядок такой, в детском садике э, это с целью обеспечения безопасности, и этот вопрос дальше будет пересекаться э, по, по поводу безопасности, да, почему образуется такое состояние безопасности, потребность безопасности, э, как бы такая, э, спать в обуви, да, Дальше, социальная такая конструкция, когда к американцам приходите домой, в гости, скажем, да, вы обувь не снимаете. Почему не снимаете обуви? Потому что это не ваш дом, такая будет у вас ассоциация что это не ваш дом и вы в этот дом входите в свои обуви и соответственно когда вас принимают там в гости также э, считается что вы заходите в чужой дом в своей обуви вот такая понимаете ас ассоциация будет чужой дом своя обувь чужие люди заходят в твой дом они заходят в своей обуви то есть они не могут разуться чтобы оказаться э, то есть своими они не могут стать то есть есть у нас позиция будет такая, к этому отношение какой будет, то есть мы имеем здесь состояние чужой и свой соответственно, вы когда заходите в чужой дом вы входите в свои обуви и далее, когда мы объединяем эти два вопроса детского садика и э, вхождение в дом в своей обуви в чужой дом, да, соответственно мы получаем такое понятие э, э, соотношение соотношение с пространством. То есть мне в этом пространстве небезопасно. Я здесь чужой. Мне небезопасно в этом детском садике. Это чужая какая-то конструкция. Здесь какой-то дом, помещение, в котором я отдыхаю. И мне здесь небезопасно. Потому что это чужое. Это чужое состояние. А мои ботинки, моя обувь, она для меня личная. Она для меня личная она мне близкая. И в ней мне безопасно. Понимаете? Это вот это состояние. Поэтому э, дети спят в обуви, они приучаются к этому состоянию безопасности в чужом э, пространстве. И когда заходит в чужой дом, соответственно, также человеку необходимо ощущать, ощущение безопасности в собственной обуви, то, то есть быть своим, в своих ботинках, в своем вот этом маленьком этом пространстве, которое заполняется полностью тобой собой. И поэтому ты получаешься в своем э, пространстве, в своих ботинках ощущение безопасности появляется, Ты свой в своих ботинках. Соответственно, даже к своему собственному дому, когда ты относишься, э, тебе надо также ощущение безопасности создать. независимости от собственного дома, от собственной привязанности к своему дому. И это... Независимость от своего дома, от привязанности к этому дому, от создания отношений к этому пространству своего дома, у тебя также э, обеспечивает безопасность э, ботинки, обувь. И ты ходишь в этой обуви, у себя дома, в обуви ходишь, чтобы ощущать безопасные отношения со своим домом, своим, с этим пространством. Потому что ты находишься в своих ботинках. В этих ботинках, в маленьких ботиночках, там это маленькое пространство оно тебе создает безопасность. И, и когда мы говорим об этом среде обитания, о ментальности, конечно, мы вот и переносим такой акцент на безопасность. И на безопасность от пространства. На безопасность от пространства на нахождения в своем даже собственном доме, в своих ботинках. То есть, И, и акцент, вот такой еще можете посмотреть, это статистику. Имеется статистика обувного рынка, скажем так, мирового, мирового внутреннего потребления американского рынка, то там мы увидим, что американский рынок обои самый объемный и самый емкий. Глубокий рынок такой. То есть, покупка обуви – это насущная потребность. То есть, американцы покупают много обуви. Много-много-много. Много пар обуви у женщин, много пара обуви мужчин. И этой обуви очень много. Соответственно, мы должны воспринимать обувь как пространство безопасности. То есть, человек, когда привык, привыкает к своей обуви, начинает к ней привыкать, как создает в ней какое-то отношение к этой обуви личной, да, и начинается ощущение привязанности к обуви, он ее тут же меняет обувь, он делает другую обувь. И, соответственно, когда ему необходимо войти в какое-то состояние, состояние какое-то ресурсное какое-то, он меняет эту обувь на другую обувь. И, соответственно, потребность приобретения приобретении, замене обуви часто происходит, потому что у человека внезапно может образоваться какая-то привязанность к какому-то какой-то паревой, и он скажет, все, мне в ней небезопасна эта обувь, я к ней привязан уже лично, это мое пространство, я к ней привязан, во мне создается личная привязанность, личное отношение, личное чувство, соответственно, во мне образуется какая-то личность, которая, которая, которая начинает зависеть а концепция независимости в американском Среди Британии в этом да, очень важна. И поэтому люди меняют обувь очень часто, ее много покупают, она не недонашивается и более того, есть такая традиция, различная ее интерпретация существует, когда и в Европе существует, но и в Америке, когда пара обуви завязывается шнурками и забрасывается на телефонные, на какие-то провода. И где-то это имеется, обозначается как нелегальное какое-то место какой-то деятельности, и где-то там имеется какая традиция, но ну, традиция именно как забрасывание своих личных отношений, личной привязанности к какому-то какому периоду жизни, и это выбрасывается таким образом, обувь закидывается, и какое-то такое состояние к обуви очень важное очень важная и показательное для нас, для понимания американского менталитета и понимания э, нахождения в этой среде обитания, э, которая э, с, требует поддержания безопасности от самого человека, даже от самого личного дома своего. Да, то есть, приходите домой, и вы находите свои обуви. То есть, вы создаете безопасное ощущение от дома. Не привязывайтесь к своему дому. не то есть, вас к этой привязанности не обязывает обувь вы в обуви находитесь как бы, вы как бы делаете ноги да то есть и, и здесь к этому пространству к дому и в дальнейшем можно тему так продолжить да? чтобы было понимание больше то есть дом это не, не стабильное состояние вы то есть не, не привязываетесь к стабильности какой то к этому, к этому, к этому дому да? поэтому вы в обуви и вы находитесь как бы в рестерии. место отдыха дома воспринимается какой то временное место отдыха дом. Воспринимается -то и вы находитесь в обуви в этом месте отдыха. И, соответственно, вы с минуты на минуту в любой момент можете сорваться, подняться и идти дальше. В своем движении вы находитесь. То есть вы находитесь постоянно в постоянном менталитете, в этой среде обитания, в каком-то движении. В эмоциональном, ментальном или физическом. И, соответственно, обувь у вас имеется такая же ментальная обувь. Она ментальная, физическая обувь имеется, эмоциональная обувь. Об этом можно э, достаточно много разговаривать. Ну, у нас короткий видеоролик по теме, почему американцы носят обувь в своем доме. Да? Надеюсь, я на этот вопрос ответил. Вам это будет понятно, интересно, и вы досмотрите этот видеоролик до конца. Спасибо за внимание. С вами был я, Виталий.